Вы можете обратиться на данную площадку и узнать, есть ли у них экспресс-аккредитация на площадке. Возможно, вы успеете зарегистрироваться и приобрести лот. Второй вариант. Вы можете найти человека, у которого уже есть регистрация и аккредитация на этой площадке, договориться с ним. Он может поучаствовать в торгах от своего имени. Безусловно, лучше заранее пройти регистрацию на всех площадках, чтобы в будущем иметь больше времени на подготовку к торгам.